Еще буквально пять месяцев назад я ходил на самую обычную работу, зарабатывал там 250 долларов. Чтобы вы понимали, я для этого ходил пять лет в университете, после попал по распределению на то предприятие куда уже попал и там начал работать инженером конструктором должность хорошая сидишь в приятном месте там тепло кондиционеры но зарплата всего лишь 250 долларов я бы себя назвал тогда офисным планктоном И хорошо то что я все-таки выплатил деньги закончил с этой самой отработкой и теперь занимаюсь тем что мне на самом деле нравится сегодня ребята будем разбирать мои сделки за вчерашний день удалось за эту неделю уже заработать две таких зарплаты которые я бы заработал в том самом офисе за целый месяц и при том что я там работал с 8 утра до 5 вечера. Если ты там хотя бы немного опаздываешь, тебе начинают урезать премии, собственно, ты начинаешь получать еще меньше. Здесь я захотел проснуться в 12 дня. Пожалуйста, просыпайся. Конечно, здесь нету такой стабильности, но это мне уже как-то, ребята, больше по душе. Я вам сразу напомню, сегодня уже 97 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня видео разберем мои сделки за вчерашний день, покажу, сколько удалось заработать, также покажу монету, в которую буду инвестировать. И также это будет немного такой разговорный ролик. Я думаю, он вам понравится. Вы вообще поймете, с чем я столкнулся, когда шел вообще к своим целям. Первая моя сделка была открыта по инструменту фил. Почему здесь я брал в пробой уровне, я вам, ребята, не могу сейчас сказать. Да, Я видел, как бы цена подходит к уровню. Да, я видел, это хороший уровень сопротивления, пробой которого можно было зайти. Но опять же, смотрите, здесь нету какой-то крупной плотности. Здесь нету ничего интересного по стакану спота. Где у нас будут те самые стоп-лосы. Возможно, за этим уровнем даже вообще не было каких-либо стоп-лоссов, на которые я надеялся. А вот если бы была крупная плотность в стакане спота, вероятнее всего многие бы выбрасывали свои стоп-лосы именно за эту плотность. Ну как и обычно я торгую от тех самых плотностей. Здесь не было того самого хорошего движения на стоп-лосах, которое я хотел словить. Да и соотношение риска к прибыли в данной ситуации, ребята, было ну просто смешным. Один к двум. Обычно такие ситуации я не торгую, но потому что ты в этой сделке теряешь 10 долларов, а позволяешь заработать всего лишь 20 долларов. Нужно искать те ситуации, где ты теряешь 10, а зарабатываешь к примеру 30 долларов. Вот, вот эта ситуация уже хорошая, ну хотя бы 25, то есть два с половиной соотношения. А в данной ситуации соотношение было таким плавающим, плюс как бы эта монета не особо так, я бы сказал, сильно ходила, была очень маленькая волатильность. Ну и собственно здесь она по итогу все-таки вкатывает и меня здесь закрывает по стоп лоссу в минус 11 долларов. Теперь давайте посмотрим по дневнику трейдера, даже не 11 а 10 с половиной, и на самом деле мы вышли в нужном месте, потому что цена дальше еще пошла на понижение. Как вы видите, это была так глупая ситуация, потому что на самом деле цена у нас дальше ушла в запил. Какие были ошибки при открытии этой ситуации? У нас не было хорошей активности по стаканам. Здесь не было явно выраженного покупателя, либо продавца. Также у нас не было крупной плотности, за которой у нас, возможно, могли бы стоять стоп-плосы, на которых мы могли бы дать тот самый импульс. Поэтому, ребят, в этой ситуации я считаю, это заслуженный минус. Минус с половиной долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту он В стакане спота видим крупную плотность на и 1,3 миллиона монет. Здесь принял решение открыть сделку в лонг. Также многие ребята у меня спрашивали, как ставить тот самый стоп-лосс. Ну вот смотрите, если у нас цена максимально близко подходит к плотности, я обычно выставляю стоп-лосс 0.1-0.2%. Если я захожу немножко заранее, я уже могу выставить стоп-лосс 0.2-0.3%, но если цена находится вот прям около того той самой плотности, то вот вероятнее всего здесь стоп-лосс будет ну максимум 0.2%. процента. Цену может сильно колбасить. Также обращайте внимание, чтобы у нас вообще цены во фьючерсах и в споте были примерно одинаковыми, потому что если там большая разница, то понятно, там уже как бы стоп-лосс, ты не угадаешь, и там движение графиков вообще на фьючерсах и на споте могут отличаться, поэтому обращайте также на это внимание. По технической части здесь, ребята, абсолютно ничего интересного, только есть опора на ту самую крупную плотность, но опять же, эту плотность поставили по стакану недавно. Также набросал основные уровни сопротивления, на которые стоит обратить внимание. По итогу здесь не было какого-то хорошего, явно выраженного движения, после вообще эту плотность со стакана спота убрали, и как только эту плотность Плотность убрали, цена у нас пошла на понижение. И здесь я получил убыток в минус примерно 10 или 11 долларов. Если смотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела примерно вот так. Стоп-плосс у нас здесь 0.18% и вот я вам, ребята, всегда говорю, то, что стоп-плосс у меня 0.18, 0.27. И только при соотношении вот таких вот рисков можно в трейдинге зарабатывать. Если вы будете борщить с рисками... Ничего хорошего, короче, не получится. Ну и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту ТЛМ. На самом деле просто шикарнейшая такая ситуация. В стакане спота видим крупную плотность на 2 миллиона монет на отметке 29 центов. На графике мы с вами видим небольшой такой уровень сопротивления. Цена к этому уровню подходит только второй раз. Конечно, она подходит через некие такие, знаете, поджатия, но во всяком случае. Также здесь была медвежья дивергенция, которая указывала на понижение цены. Некоторые ребята писали мне в комментариях, что на 5-минутном дивергенции не работает, ребята, она работает точно так же, как и на дневном графике. Да, может быть, конечно, не так круто, не так стабильно, но во всяком случае, вот, я сейчас на графике вижу просто два примера дивергенции, да, вот это вот бычья дивергенция, и здесь она у нас полноценно отработала. Здесь у нас медвежья дивергенция, и здесь сейчас мы с вами посмотрим, как это все отработало. Начал я набирать конечно, позицию, ребята, рановато я не хотел упускать эту возможность, ну, потому что я думал, мало ли сейчас на график у нас полетит на понижение. Теперь давайте попробуем разобраться, куда можно ждать цену, где можно фиксировать данную позицию. Вообще, в целом, у нас есть хорошее восходящее движение. Вот по этим двум точкам можно прочертить, так скажем, уровень поддержки. Это у нас трендовая линия, к которой, возможно, у нас цена может спуститься. Но, опять же, если быть реалистами и выжимать какое-то грамотное движение, есть у нас зона сопротивления. Цена у нас к этой зоне подходила не один раз. Очень длительное время мы не могли пробить эту самую зону. Вот, сами видите, трижды подходили, только на четвертый раз мы эту зону пробили. Опять же, есть у нас вот эта вот точка. Это, так скажем, коррекция предыдущая, куда у нас доходила цена. И опять же, куда можно ждать цену? Однозначно, вот в эту вот зону. В этой зоне уже можно фиксировать большую часть своей позиции, но максимум уже можно ждать примерно сюда. Потому что обычно, если у нас идет тот самый рост, вот обратите внимание, был рост, примерно коррекция на 60%, опять рост. Очередной рост, коррекция на 60%, движение дальше на повышение. Поэтому здесь уже, я бы сказал, была максимальная точка, где можно в краткосрочной перспективе фиксировать свою позицию также ребята вам сразу хочу сказать то что все свои ситуации я уже решил публиковать в открытом телеграм канале поэтому кому интересна моя торговля в режиме реального времени переходите обязательно подписывайтесь есть уровень сопротивления по RSI дивергенции однозначно шорт того ребята здесь нужно было заходить в максимально выгодной точке то есть от этой плотности но как вы видите я начал набирать позицию довольно таки рано начал заходить уже повышенным объемом короче на 97 день все-таки немного уже крыша ездит надо как-то немного себя стужать, потому что это к хорошему не приведет. Ситуация, я вам скажу, максимально уверенная, да? Но чрезмерная уверенность в этой ситуации вообще ни к чему. Ну, потому что рынок, он может сделать все, что угодно. Я лично очень сильно поверил в эту ситуацию, но не знаю, я смотрю просто дивергенции, есть крупная плотность, понимаю то, что блин, ну, сейчас точно должна цена вниз пойти. На самом деле цена сразу улетает на понижение, на этой сделке можно было зафиксировать уже 50 долларов. Я расставил сразу сетку, по которой бы фиксировал данную позицию. Как и найти вот этот диапазон в котором фиксироваться я вам уже рассказал это вот цена смотрите дальше улетает на повышение здесь я начал ребята уже добавляться в позицию эту плотность разобрали это четко видно по кластеру на 2,2 2 миллиона монет набился кластер после того как эту плотность разобрали цена заколола этот уровень она все таки пошла дальше на понижение дальше уже не было так страшно как изначально потому что в сделке я уже пересиживал убытки не свойственные мне но вы должны понимать то что я человек я не робот мне сложно иногда тоже закрыться нужно месте. Да, я понимал то, что нужно было заходить от плотности. Это просто шикарная точка для входа. Если вы заходили вот так, как я описал, то есть от этой плотности. У вас там стоп лосс, но был 0.3 0.4. Я, конечно, не уверен то, что там не выбило, да. Но во всяком случае это было бы намного лучшая точка для входа. Я эту точку для входа растянул. Конечно, я тоже начал вчера грешить и переигрывать немного с эмоциями. Дальше за этой сделкой я уже наблюдал в кровати, потому что смотрелись с девушкой Гарри Поттера. Ну и параллельно я смотрел, что там вообще происходит по сделке. Зафиг заявками примерно половину позиций в стакане спота ребята до этого стояла вот такая вот небольшая батарея это вероятнее всего были стопы некоторых ребят на споте, которые брали лонг, да, и здесь выставили свой стоп. И тут, собственно, на стопах был такой вот импульс. Я дальше продолжал просто смотреть Гарри Поттера с девушкой, ничего не предпринимал, потому что видел то, что RSI у нас не подошел к самой минимальной точке, как он доходил по этому графику. Я вообще всегда обращаю внимание на историю, когда у нас происходит вот такая вот тема, да, вот, то есть это минимальная точка, да, но здесь тогда уже можно было бы выходить с позиции. То вот тут цена дает такую небольшую коррекцию, дальше снова идет на понижение, Снова идет небольшой такой импульс. И здесь уже все-таки было 3 часа ночи. И я уже принял решение то ли закроюсь по стоп-лоссу, то ли выжму максимально возможное движение. Ну потому что как бы уже ну на самом деле мне не хотелось эту сделку оставлять еще и на ночь. Цена еще немного ниже опускается на понижение. И здесь я уже просто фиксируюсь по рынку. Ну потому что это уже грубо говоря минимальная точка по RSI. Итого ребята на одной сделке было заработано 297 долларов. Если раньше мне приходилось на протяжении целого месяца сидеть на работе с 8 утра до 5 вечера, то сейчас за одну сделку я заработал 297 долларов. За эту неделю я заработал уже 662 доллара, это больше, чем две мои зарплаты за целый месяц, а там, ребята, было, ну, я вам не скажу, то, что там было плохо, да, как бы сидишь и спокойненько себе на стуле, отдыхаешь, там работаешь, ну, не знаю, мне просто не нравился тот факт привязанности, то, что ты не можешь даже выйти за территорию, если ты выходишь, ты постоянно там кому-то должен отчитываться, короче, очень много начальников, поэтому, ребят, если вы можете найти свое какое-то дело, то обязательно обязательно его находите и вы будете зарабатывать намного-намного больше. Сейчас, ребята, возможно дам немного вам мотивации. Когда я ходил в университет, понятно, я параллельно занимался и трейдингом, и вел канал. В это время у меня особо ничего так не шло, потому что очень много времени и сил уходило на университет. После того, как я уже пошел на отработку, там у меня было выделенное время, я работал с 8 до 5, и с 5, когда я уже приходил до 11, я занимался своими делами. Я каждый день сидел, занимался, у меня не было там какого-то, знаете, свободного времени, чтобы хорошо погулять с девушкой, то есть там пообщаться с друзьями, я больше проводил времени за компьютером. И того, ребята, когда я ходил на работу, я смог прокачать канал, грубо говоря, с тысячи подписчиков до 15 тысяч подписчиков примерно за два года, чтобы вы понимали. Когда я ходил в университет, там набрал буквально тысячу подписчиков, ну, вы можете посмотреть начало канала, я просто сидел на стримах, торговал, сидел, бухал, короче, там было все максимально жестко, ну, потому что, какое было окружение, так, собственно, я себя вел. После того, как я уволился с работы выплатил деньги за отработку я за три месяца вот за эти 100 дней эксперимента сделал больше чем за все то время которое было до то есть вы должны понимать если вы будете заниматься своим любимым делом то вы рано или поздно будете отбиваться своих результатов я вас ни в коем случае не поймите меня неправильно не призываю торговать там заниматься трейдингом там сливать свои деньги трейдинг это очень тяжелая психологическая работа мало того что тут психологически блин когда теряешь свои деньги там вообще ничего потом не хочется нужно торговать на свободные деньги. Вы думаете, вот сейчас это тысяча, что-то для меня значит. Да, это тоже значимые деньги, но как бы убиваться за этих денег я не буду. Когда понятно, я был студентом 25 долларов стипендии, это были большие деньги, которые если бы я потерял, ну, мне бы было грустно, ну, потому что пришлось бы целый день там на картошке, грубо говоря, сидеть целый месяц. Того, ребята, короче, получилось нас заработать за день 275 долларов, это очень крутой результат, неделя 662 доллара, Это неделя очень хорошо закрывается, потому что, смотрите, предыдущей недели у нас не было таких заработков, Заработков. Отчасти, конечно, получилась немного такая фортовая торговля, риск менеджмент вышел из чата, я это понимаю, не нужно мне писать в комментариях, а то сейчас опять эти гуру трейдеры налетят. Иногда я просто вижу такие, знаете, диванных аналитиков в комментариях, я их тоже прекрасно понимаю, возможно, кого-то жизнь обидела, у кого-то что-то не получилось, с женой не поладилось, ему надо выбросить где-то свой негатив. Он написал пару гневных слов, после написал обучение, как нужно торговать, ты потом просишь у него скинь свой дневник трейдера, а он говорит, а я его не веду, он мне не нужен, потому что я и так зарабатываю. Ну, это, конечно, смех, это, конечно, прикол. Во всяком случае, здесь сделка закрылась плюс 3%, риск прибыли получился 1 к 3, я вам, наверное, забыл даже сказать про стоп-лосс, да? Короче, смотрите по стоп-лоссу, я просто держал кнопку D, точнее, палец над кнопкой D, чтобы закрыться уже чуть выше. Я уже лично хотел смириться с убытком в 104 доллара, и такой думаю, все, я сейчас нажимаю, нажимаю, но думаю, чуть-чуть подожду. И, короче, вот это вот то, что я чуть-чуть подождал, это мне как бы сыграло на руку, потому что, вот, сами видите, удалось заработать. Если бы я нажал здесь, я бы просто как хомяк э, зашел в шорт здесь, отступился здесь и вышел с таким вот минусом. Терпение и удача в данном случае мне немножко помогли. Но все равно, ребята, я максимально недоволен своей торговлей. Я также писал об этом в телеграм-канале. То, что первая сделка была на самом деле хлипкой. Не было активности. Вторая так себе. но ну, а третья, конечно, то была такая чрезмерная уверенность ни к чему в трейдинге. Да, я очень сильно поверил в эту ситуацию, но мало ли что могло быть и как бы тоже риски были не совсем соблюдены верно. Сейчас, ребята, давайте тогда уже перейдем. Сегодня у нас, как как я уже говорил 97 день по эксперименту где на протяжении 100 дней инвестирую в криптовалюту по 25 долларов я уже как артем госли в самом начале <смех> вот знаете это реклама которая вам попадается ладно ребят короче покупаем сегодня биткоин. кэш. не буду уже говорить почему докупаем у меня эта монета есть мы ее трижды или четыре раза покупали сегодня покупаем в очередной раз чтобы монета это составляла уже примерно 4 процента от нашего депозита Да, примерно так и получается всего уже заинвестировано 2425 долларов более подробная информация появится в основном телеграм канале плюс находимся примерно на 300 долларов уже неплохо, потому что вчера мы находились в неплохой такой просадке, биток начали откупать, все начали откупать, все пока хорошо, все пока растет, поэтому будем смотреть по рынку, что там ребята получится а пока хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за то что смотрите, за то что пишите комментарии, оставляйте свои лайки дизлайки, потому что любая активность помогает продвигать мои видеоролики и в этой ситуации, в последнем, вот смотрите мы взяли вот эту вот самую вот вот коррекцию Четко вышли. Да, я лично ожидал движения вот к этому уровню, но я бы сказал, очень четко вышли. И дальше цена у нас пошла на повышение. Поэтому всегда, ребят, должны быть стоп-лоссы. Не пересиживайте, не верьте в свои ситуации чрезмерно, потому что, блин, кто его знает, чем это закончится. У меня уже немного крыши на 97-й день едет, это тоже надо учитывать. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.